Вот это, вот это что? Как Шай. это называется? Сайки я помню. Бегемотик. Голодные зверюшки, называется эта игра. А это посмотрим, как... кто нам попадется. Это как четыре бегемотика. Как вот так, вот Нет, это... это два бегемотика у нас здесь будут. И либо акулки, либо еще какие-то будут звери. Кто у нас там попался? Бегемот. <гас> Бегемоты. Бегемоты. Да. Вот такие бегемоты, ложи, не видно Больше нету Круто, ничего. вот такие бегемоты Бам-бам-бам-бам-бам И чем... шарики, да? Я да. утечу буду Хорошо, будешь в утечем И чем, и в утечем, да а вот Кто быстрее написано то есть, кто быстрее накормит бегемотика, Скорее, да? Эй, подожди, подожди, не ех. Так, для двух игроков. Правила игры. Положите шарики в центр поля. Нажимая на кнопку «Хвост», постарайтесь скушать как можно больше шариков вашей зверюшкой. Побеждает тот, у кого окажется больше съеденных шариков. Вот так вот. Все легко и просто, да? Угу. Вот такие вот. Здесь шарики разноцветные, интересные нарисованы. Там синенькие. Ну, ладно. Хорошо. Ну, что... Начинаем. Раз, два, два три. Фи -фи. Поехали. Фу. Ага, да, ага. Таню, ага, нажимай. А давай, билютики пишем. А туши. у меня вообще что-то глючит. Да, а у, точек, у меня слушай. Нет. Почему? И у меня. Ай, за ключик. Начинаем? Да. Раз, два, три. Начало игры. Начинаем. Давай, давай, давай, давай, давай. Должен а мой чего-то не ешь. хочет. Не хочет. Они какие-то не голодные шарики вообще не пишут. Вот, вот, О, вот. мой пошел. Не мой. О. Да, Ой. Дай. Не застрял. Не застрял. Ай застрял. Что застрял, да? Не не что давай, давай, кто там голодный? А ну ка беги мой, тут голодный, друга. Друг. Ай, что дальше? Продолжаем мы, да? Привет, мы уже здесь раздоровались. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. У Богдаша аж выскакивают шарики. Да тут, наверное, а держать нет. нужно, да? А у меня нет. Тебя не выскакивают. А, у ну, а меня сразу два. Да. красота. А ну, а ну, последний. Давай, давай. Они еще друг к другу. О, Богдан, Богдан, Богдан, Богдан, Камила. Ай, Богдан, последний замах. Все, Камила обиделась. Ее бегемотник. Все. Давай будем считать, сколько там шариков тебя получилось. утю. Все, счастье. Сейчас. Ай, подожди, Богдашиса вытащит, потом мы сюда побежим. Ну, что ты обижаешься? Камила, не обижайся. Все, хорошо. Ладно, мертвый. Теперь Камила, ну, высыпай. Будем, будем. Давай. Опа, опа, опа. Раз, два, три. Так, да. считаем, сколько шариков. Давай, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, четыре. Три, шесть, девять, десять. У Камилы десять. Молодец. А у меня один, а. два, три, угу. четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. 15 штучек, Богдаша победил. Вот эти я все в песке. Да, в песочке, да? Камила песочек играла, все ручки в песочке. У меня 15. У тебя 15. Классно. Так, ложим на 5. Давай, раунд. Давай, второй раунд. Подожди, кто победит? У нас будет приз, да, и мы будем его сейчас пробовать. А ну давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте, давайте, давайте. давайте. Давай, давай, бегемотик есть. есть. Давайте, бегемотик Ты там медиум не хочет заглатывать. А, мои сердечки. Давай, давай. О, подожди, наш застрял бегемот, не хочет он поворачиваться. Вот он. Бамс. Не хочет поворачиваться. Раунд да. номер два. два. Поехали. Мы вообще заглушит. Да? Не хочет ловить. Тихо, подождите. Угу. Да. Давай, давай. Давай, давай, давай. давай. давай. Как-то вот шарики два. вместе два. они не два. хотят. Два. Да, у тебя уже там есть. У Камилы там уже шарики есть. А у меня нету. Да, давай. Давай, не голодный, не хочет кушать. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, я давай, давай, давай, победитель, давай, Камила, давай, давай, давай, бадон, Камила, бадон, Камила. Да. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, этой игры... Один бегемот постоянно ломается, выскальзывает там крепление, да. и один бегемотик ломается. Ну что, друзья, на этой радостной ноте посчитаем, а сколько бегемотиков скушали? Давай. Все. Ну что, мы потом отремонтируем. А ну, считай, один. сколько. Считай, сколько скушал твой бегемотик. Зачем ты кладешь? Я по одному шарику. По одному шарику, да. Но ну, один шарик будет не считаться, да, у нас. У Камилы раз. Два. Три. Четыре. У Камилы три шарика. Один шарик мы убираем, потому что Богдаша положил. У Камилы три шарика. Теперь у Багдаша сколько шариков? Раз, один шарик заскочу. Раз, два. Два. Два. Три, да. Все. Три это... шарика и один лишний. Получается, Богдаше два шарика. Счет один-один. Ничья. Да? Я предлагаю дружбу. Да. И да. у меня для вас вот такой вот сюрприз. У -у -у -у. Да, вот такая красота у нас есть. Да. да, это крымские сладости. Да, сладкий. Крым называется. Да, здесь получается и карта Крыма. Получается, идет Феодосия вот это с достопримечательностями. Потом идет да, галерея Айвазовского. Стамбули. Карадаг. Так, что здесь? Кораблик такой красивый идет. Потом коктейль идет. Сейчас приближу вот такой вот пляжик. Потом идет дача мелос милость не знаю. Золотые ворота. В общем, каждого э, там, там, такого там, городка там. идет, получается, какая-то достопримечательность. Лисья бухта. Мы там еще не были в Крыму. Очень интересно. Вот такие вот нам сладости привезли. И мы их попробуем. Да? Попробуем. <Зы> да. Открываем крымские сладости. Вот такая красота! А ну, вот Сейчас попробуем О -о -о. Вот такую красоту Да-да-да mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. На обратной точнее стороне Тут написано, что это Это mm -hmm. Рахат лукун, да? Ну что, пробуем? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Я пробую вот это. Какое? Разноцветное, да, пробуешь? Mm -hmm. Камила пробует разноцветную штучку у нас Да? Mm -hmm. Ну как? Вкусно? Магдаш, mm -hmm. ты какой будешь пробовать? Вот это белое Белый, с орешком там, да? Угу. Давай. Угу. Ну как? Вкусно? Интересно? А, а, ну-ка, давай. Камила кусочек попробует. М? На что похоже? Ну, По вкусу? Как эти конфет... Мармеладки? Да, нет, нет. Это не мармелад. А это как это? вот эта белая конфета да, и внутри ореха. И внутри орех. Так, попробуй. Да. М -м, да. Похоже на Рафаэлку. Да, да, да. А оно везде кокос, а, и поэтому может... это вот рахат луку, и он сверху при труши кокосом оформлен. Ну, в принципе, это мармеладка прям. Да. Я принципе, еще это вот этот попробую. Угу. М -м -м. У Камилы с кунжута, да? Вот такая вот конфетка. Так. Это тоже вкусно. Вкусно? Угу. Мне прям маленький кусочек вкусил. М -м -м. Вкусно. Прям а сладость идет. Ну? И как? М -м -м -м. Классно? Мне вот такой маленький кусочек На шоколадное вкусил. суфле. И сверху такая шоколадная, как стружка идет. Угу. Мне понравилось так. вот это белое. Белое? У -м -м. А мне понравилось вот это. И вот М -м -м. это. Вкуснятина. И вот это. И вот разных ароматов. Камил, камил, в ч ⁇ Все понравилось, да? Угу. Давай какой обычный попробуем? Да. Обычный, да, давай обычный попробуем. Зелененький, Зелененький. Зелененький. да? Вкусно? Угу. Да? А что похоже? А, ну, давай попробуем. Я одинаковые. Mm, да. вот. вот это одинаковые. А, да, это, и вот это, они одинаковые, да? Вот угу. это прям яблочный такой вкус. Такой Я попробую тоже. Давай. Сверху сахарная пудра, да, притушена. Угу. Ну. А ну, да. Они одинаковые, дочечка. Ну, да, мне... ну давай. Малень... Ну что, вам понравилось? Да. Классные сладости. И угу. игрушка угу. тоже понравилась, но ну, немножко она, конечно, нас подкачала. Угу. Угу. Да, да, вкусно. Ну что. Всем пока, друзья! Всем пока! пока. Ставь лайк, и лайк. И подписывайтесь на мой канал ну, Богдан Лайф и, мой... mm -hmm. и жмите колокольчики. Всем пока! Пока-пока! Да. За конфеты лайк! Да.